Всем привет, сейчас на Прадо 150, будем красить защиту. Красить будем антибитумом. Нанесем битумную массу типа гравитекса, только с более улучшенным составом. Предыдущая обработка была обычным гравитексом. Это будет покруче. Его хватило буквально на 2 года. А дальше вы видите результат. Защита двигателя держится у нас 1, 2, 3 четыре, пять, шесть болтов. Болты обрабатываем ВД-40, так как тяжелые идут. Зачем срывать весь да и портить инструмент. Открутил. Вот наши болтики. Их смазываем, защиту зачищаем. И покрываем битумной смесью. Место, на которое крепится защита, тоже поржавело. И выглядит не очень. Мы сейчас щеточкой зачистим и побрызаем ВД-40. Сейчас оффуем воздухом и обработаем жидкостью против ржавчины. Теперь обрабатываем против ржавчины. Защиту зачистили кругом по металлу, с двух сторон. Теперь обработаем обезжиривателем White Spirit и будем наносить наше двухкомпонентное битумное покрытие. Сейчас обрабатываем растворителем. Покрываем по два слоя. Одна сторона готова. Два слоя покрыто, Смотрится классно. Толстое резиновое покрытие. Будет защищать от абразивной среды. Защиту перевернули. Сейчас наносим первый слой. Наносим второй слой. Двумя слоями покрыли с двух сторон, сейчас подождем пока высохнут и устанавливаем на праник. Смотреть, как будет сотреться, я знаю, что смотреться будет зачетом. Защита готова, высохла, будем устанавливать. Вот снутри, также снаружи. Болтики смазали и закручиваем. Устанавливаем так же, как и снимали. Шесть болтиков наживили и закручиваем. Защиту установили. Смотрится классно. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.